Друзья, как мы видим, статус у моей заявки успешно. Давайте я перейду в свой PR-кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 133 600 рублей. Проект платит. Получается, сейчас мой заработок составляет более 100 тысяч рублей за 24 часа.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 Проект совершенно новый, он запустился вчера. Вчера в данный проект я инвестировала 18 тысяч рублей. По моему вкладу начислена прибыль, которую я сейчас буду выводить. Также в этом видео я буду открывать новый вклад. Инвестировать я буду 20 тысяч рублей. Если вам интересен стабильный заработок в интернете, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра! Друзья, на данный момент я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 18 тысяч рублей. Также я делала пробную выплату с проекта. Проект мне выплатил 1512 рублей. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет 636 рублей. Друзья, на балансе у меня 133 692 рубля. Давайте сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR, сумма для выплаты 133 600 рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Друзья, статус у моей заявки ⁇ Успешно ⁇ Давайте я перейду в свой pr кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили. Плюс 133 600 рублей. Выплата с проекта ⁇ Стартап ⁇ Друзья, проект платит. Ну и так как проект платит, сейчас я создам новый депозит. Сегодня я иду на усиление и инвестировать я буду 20 000 рублей.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 Ну вот, друзья, мой новый депозит на 20 тысяч рублей успешно создан. Ну а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. Друзья, в проекте есть также калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта.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 Друзья, ну а сейчас давайте мы с вами разберем тарифные планы, на которых мы с вами будем зарабатывать с вложениями. Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах от 200% до 760%. Срок действия депозита 24 часов до 72 часов. Начисление прибыли каждые 8 минут. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Друзья, также в этой компании есть программа бонус. Чтобы получить бонус, нужно записать видеообзор данного проекта. И вы за это получите денежное вознаграждение от 60 рублей до 15 тысяч рублей. Но на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!